С помощью наша планета, пора нам ей помочь. Проснитесь люди, очнитесь люди, каким будет мир вокруг, каким будет новое время. Никто не ответит за нас, никто за нас не в ответе. Никто Кроме нас И пусть прольется свет И пусть очистит души И пусть зло, что есть Любовь в тьму разрушит Любовь всю тьму разрушит Какими будут наши дети? сердца никто за нас не ответит никто не ответит за нас подарим любовь ни кем никам подарим свою любовь И пусть прольется свет, и пусть очистит души, и пусть все зло, что есть, любовь.